Глава 2. Жизнь Христа. С самого детства Иисус строго подчинял свою жизнь иудейским законам. Он проявлял великую мудрость и в юности. Благодать и сила Божья пребывали на нем. Слово Господне, возвещенное устами пророка Исаии, описывает служение и деяния Христа и показывает заботу Бога о Своем Сыне, следящего за тем, чтобы во время выполнения его миссии на земле свирепая ненависть людей, разжигаемая сатаной, не смогла помешать реализации великого плана спасения. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воззапиёт и не возвысит голоса своего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 Не слышался его глаз и на улицах в молитвах к его отцу, чтобы обратить на себя внимание людей. И в бурном веселье голос его все так же не был слышен. Он не открывал своих уст, чтобы возвысить себя и заслужить людское одобрение и похвалу. Он удалялся с учениками от шума и суматохи оживленного города и там, в уединенном месте, преподавал им уроки смирения, благочестия, и добродетели. Он избегал человеческого восхваления, предпочитая спокойствие и уединение вдали от шума и суматохи мирской жизни. Его голос часто доносился в искренних и торжественных молениях к Отцу. Но для этого занятия он выбирал одинокую гору и часто целыми ночами молился о силе устоять перед соблазнами, с которыми он должен столкнуться чтобы выполнить свою важную работу для спасения человека. Его и прошения смешивались со стенаниями и слезами, и, несмотря на душевный труд ночью, он не прекращал свои дневные труды. Утром он смиренно возобновлял свое милосердное и самоотверженное служение. Жизнь Христа разительно отличалась от жизни евреев именно поэтому они желали его гибели. Первосвященники, книжники и старейшины предпочитали молиться в самых людных местах, не только в переполненных синагогах, но и на уличных перекрестках, чтобы окружающие люди смогли заметить и похвалить их за ревностное служение и благочестие. Их благотворительные деяния совершались максимально публично и с целью привлечь к себе внимание людей, их голоса громко звучали на улицах, не только со словами возвеличивания самих себя, но и осуждения тех, кто не соглашался с их учением. Они были озлоблены и беспощадны, горды, надменны и нетерпимы. Господь через своего верного пророка показал жизнь Христа в корне, отличающейся от жизни лицемерных первосвященников, книжников и фарисеев. Выполняя иудейский закон, родители Иисуса ежегодно посещали Иерусалим. Их сопровождал Иисус, которому уже исполнилось 12 лет. Возвращаясь домой после одного дня пути, они забеспокоились, потому что потеряли Иисуса. Его не видели с тех пор, как они покинули Иерусалим. Родители предполагали, что он отстал от них, присоединившись к группе знакомых, но напрасно они искали его среди своих родных и друзей. Все поиски были тщетны. Они поспешили обратно в Иерусалим с сердцами, исполненными тревогой. Из-за одного дня невнимательности они потеряли своего сына Иисуса из виду что стоило им трех дней беспокойных и тревожных поисков, прежде чем они его нашли. Это должно быть уроком для тех, кто следует за Христом. Если они потеряют бдительность и будут легкомысленно пренебрегать молитвой, то в один прекрасный день могут потерять Христа. Но может потребоваться много тревожных дней, скорбных поисков, чтобы снова обрести его и насладиться душевным спокойствием и утешением его благодатью, которую они потеряли из-за пустых разговоров, шуток, злословия или даже пренебрежения молитвой. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их, спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились, и матери его сказала ему «Чада»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 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте в любви у Бога у человеков. Евангелие от Луки, глава 2, 46 по 52 стихи. Во время особых праздников пастыри и толкователи закона всегда публично наставляли людей. Именно в один из таких дней Иисус продемонстрировал явное доказательство высшей мудрости – понимания и зрелых суждений. Люди были сильно удивлены, потому что родители Христа были бедны, и он не получил преимуществ образования. Из уст в уста передавался вопрос, откуда в этом юноше столько мудрости, если он никогда не учился. Искавшие Христа родители заметили, что к храму стекается толпа, и когда они вошли внутрь, знакомый голос привлек их внимание. Это был голос их сына. Они не могли разглядеть его за собравшимися людьми, но знали, что не ошибаются, потому что ни один голос не был сравним с его голосом, отмеченным торжественной мелодичностью. Родители ошеломленно взирали на эту картину. Их сын, среди важных и образованных богословов и книжников, своими скромными вопросами и ответами демонстрировал непревзойденные знания. Родители были рады оказанной ему чести, но мать не могла забыть скорбь и беспокойство, которое она испытала из-за его пребывания в Иерусалиме и с упреком спросила, почему он так с ними обошелся, заставив их бояться и переживать о нем. Иисус ответил, «Зачем было вам искать меня?» Евангелие от Луки, глава 2, 49 стих. Этот острый вопрос должен был заставить их понять, что если бы они помнили о своем долге, то не покинули бы Иерусалим без него. Затем он добавляет, «И... «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Евангелие от Луки, глава 2, 49 стих. В то время, как они были невнимательны к возложенным на них важным обязанностям, Иисус занимался делом своего Отца. Мария знала, что Христос имел в виду не своего земного Отца Иосифа, а Иегову. Она сохранила эти слова в сердце своем и придерживалась их. Родители, возвращаясь из Иерусалима с толпой, за разговорами и делами, связанными с с путешествием и, занимав, и занимавшими их мысли, не вспоминали об Иисусе весь день. Его отсутствие не было обнаружено до конца дня. Бог оказал Иосифу и Марии особую честь, доверив заботу о Спасителе. Ангелы возвестили о его рождении пастухам, и Бог направлял Иосифа, чтобы сохранить жизнь младенца-спасителя. Но по причине суматохи и обилия разговоров они пренебрегли священным доверием. И мысль об Иисусе не возникала целый день у тех, кому нельзя было забывать о нем и на мгновение. Уставшие, опечаленные и испуганные они вернулись в Иерусалим. Они вспомнили ужасное истребление невинных детей жестоким Иродом в надежде уничтожить царя Израиля. Когда же, найдя Иисуса, их тревога утихла, они не признали своего собственного пренебрежения своим долгом, что отразилось в словах, обращенных ко Христу. «Что ты сделал с нами? Вот, Отец твой и я с великой скорбью искали тебя» Евангелие от Луки, глава 2, 48 стих. Иисус самым уважительным образом вопросил, «Зачем было вам искать меня?» Евангелие от Луки, глава 2, 49 стих. Эти слова сдержанно указывали на их вину, напоминая, что если бы они не позволили себе погрузиться в дела, не имеющие особой важности, им не пришлось бы искать его. Затем он обосновал свой образ действий словами. «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Евангелие от Луки, глава 2, 49 стих. Пока он занимался делом, ради которого пришел на землю, они пренебрегли трудом, который им специально верил отец. Они не смогли полностью постичь смысл слов Христа. Тем не менее, Мария в значительной степени прониклась их важностью и сохранила их в своем сердце, чтобы в будущем осмыслить их. Для родителей Иисуса было совершенно естественным видеть в нем прежде всего собственного ребенка поэтому они рисковали не оценить драгоценное благословение, дарованное им ежедневным присутствием Иисуса, Искупителя мира. Поскольку Христос был с ними каждый день, и Его жизнь во многих отношениях была такой же, как и у других детей, им сложно было помнить о Его священной миссии и проявлять родительскую заботу о Нем, как о Сыне Божьем, ведь его божественная сущность была скрыта человеческим обликом. Его задержка в Иерусалиме не была случайной. Это было нежным напоминанием об их долге, чтобы они не стали еще беспечнее и не забыли о высокой милости, которую Бог им оказал. В жизни Христа не было бессмысленных поступков. Каждое событие его жизни было важным для его последователей в будущем. Пребывание Христа в Иерусалиме преподносит важный урок тем, кто верит в Него. Многие приходили издалека на празднование Пасхи, которое было установлено для того, чтобы иудеи не забывали о чудесном избавлении из египетского плена. Это постановление было предназначено для того, чтобы отвлечь их умы от мирских интересов, а также от переживаний и хлопот, связанных с земными заботами и сосредоточить на делах Божьих. Они должны были вспомнить о Его чудесах, милосердии и благоволении к Ним, чтобы их любовь и почтение к Нему возрастали, чтобы они всегда взирали лишь на Него, доверялись Ему во всех своих испытаниях и не обращались к другим богам. Празднование Пасхи несло отпечаток скорби для Сына Божьего. В закланном Агнце он видел символ собственной смерти. Людям, совершавшим таинство, было поручено связывать заклание ягненка с будущей смертью Сына Божьего. Кровь на дверных косяках их домов была символом крови Христовой, которая должна была очистить человека от греха и укрыть его от гнева Божьего, предназначенного для нераскаившегося и неверующего мира точно так, как гнев Божий пал на египтян. Но никто не мог воспользоваться этой особой привилегией, данной Богом для спасения человека, не выполнив работу, которую Господь оставил им. Они должны были внести свою лепту и своими действиями показать свою веру в жертву, предусмотренную для их спасения. Иисус знал людские сердца, он знал, что когда толпы народа будут возвращаться из Иерусалима, они не смогут избежать множества разговоров и визитов, лишенных смирения и благодати, а Мессия и его миссия будут практически забыты. Это был его выбор вернуться из Иерусалима лишь с одними родителями, поскольку отстав у его отца и матери будет гораздо больше времени для молитв и размышлений о пророчествах, в которых говорится о его грядущих страданиях и смерти. Он не хотел, чтобы печальные события, которые им предстоит пережить, когда он пожертвует свою жизнь за грехи мира, стали для них неожиданностью. Они находились в разлуке с ним при возвращении из Иерусалима. После празднования Пасхи они в течение трех дней искали его. Когда он будет убит за грехи мира, он будет разлучен с ними, утрачен для них в течение трех дней. Но после этого он откроет себя им и будет найден ими, и их вера в него, как искупителя павшего человечества и ходатая предаца, теперь обретет прочное основание. Этот урок для всех последователей Христа. Он считал, что ни один из этих уроков не должен быть потерян, поэтому их необходимо записать для будущих поколений. Христиане, взаимодействующие друг с другом, призваны с осторожностью выбирать слова и действия, чтобы не забыть об Иисусе и не продолжить свой путь без Него. Когда они очнутся от состояния забвения, то обнаружат, что совершают свой путь без присутствия того, кто мог бы дать мир и радость их сердцам, и они, занятые поисками того, кто должен быть с ними каждое мгновение, потратят дни, возвращаясь назад. Иисус покидает то общество, где не заботятся о его присутствии и где ведутся беседы, не имеющие никакого отношения к Искупителю, в котором, по их заявлению, сосредоточены все их надежды на вечную жизнь». Иисус избегает такой компании, так же, как и ангелы, исполняющие его заповеди. Этих небесных посланников не прельщает толпа, в которой умы не заняты небесным. Эти чистые святые существа не могут оставаться в обществе, где нежеланно присутствие Иисуса, а его отсутствие даже не замечают. Это и является причиной скорби, горя и уныния. По причине недостатка духовных размышлений, бдительности и молитвы они утратили все ценное. Божественные лучи света, исходящие от Иисуса, не изливаются на них с любовью и не способствуют их возвышению. Они окутаны мраком, потому что их беспечный дерзкий дух отделил их от Иисуса и прогнал от них ангелов-хранителей. Многие из тех, кто посетил богослужение и услышал наставления от слуг Божьих, получив вдохновение и благословение на поиски Иисуса, возвратились в свои жилища в прежнем состоянии, потому что не осознали важности молитвы и бодрствования. Они нередко склонны жаловаться на других, потому что осознают свою утрату. Некоторые ропщут против Бога, вместо того, чтобы упрекать себя в том, что сами являются причиной своей собственной тьмы и страданий разума. Они не должны бросать тень на других, вина лежит на них самих. Они разговаривали и шутили, отталкивая небесного гостя, и в этом только они виноваты. Быть всегда подли Иисуса – это привилегия, дарованная каждому. Чтобы достигать этого, всегда нужно тщательно подбирать слова, которые, помимо прочего, должны быть отмечены благодатью. Сердечные помыслы должны быть подчинены тому, чтобы размышлять о небесных и божественных вещах. Любовь Божья, проявленная к падшему человечеству в даре возлюбленного сына, поразила святых ангелов, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Сын был сиянием славы Отца и отражением Его личности. Он обладал божественным совершенством и величием. Он был равен Богу. Отцу было благоугодно, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Он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 Во Христе объединилось человеческое и божественное. Его миссией было примирить Бога с человеком и человека с Богом. Его работа заключалась в том, чтобы соединить конечное с бесконечным. Это был единственный способ, благодаря которому падшие люди через кровь Христову могли стать причастниками божеского естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Принятие человеческой природы помогло Христу вникнуть в суть испытаний и искушений, с которыми сталкиваются люди. Ангелы, не знающие, что такое грех, не могли сочувствовать человеку в его особых испытаниях. До того, как Христос покинул небеса и пришел в мир, чтобы умереть, он был выше любого из ангелов. Он был величественным и прекрасным, но на земле он был лишь слегка выше среднего роста людей того времени. Если бы он пришел к людям в своем благородном небесном облике, уже сам его внешний вид привлек бы умы людей к нему, и они не приняли бы его по вере. По велению Божьему Христос должен был принять форму и природу падшего человека, чтобы стать совершенным через страдания, самому испытать на себе всю силу искушений сатаны и понять, как помочь искушаемым. Вера людей во Христа как Мессию не должна была опираться на видимые доказательства. Они должны верить в Него не из-за его внешней привлекательности, а из-за присущего Ему превосходства характера, которое прежде не встречалось ни в ком, да и попросту не могло быть ни у кого другого. Все любящие добродетель, чистоту и святость должны были обратиться ко Христу и увидеть достаточное доказательства того, что он и есть ожидаемый Мессия, предсказанный пророчеством. Те, кто таким образом доверился слову Божьему, получили благословение от учения Христа и были искуплены им. Христос пришел, дабы привлечь внимание всех людей к своему отцу, призывая их к покаянию перед Богом. Его работа заключалась в том, чтобы примирить человека с Богом. Хотя Христос пришел не так, как того ожидали, но Он пришел точно так, как предсказывало пророчество. Для тех, в чьих сердцах горела вера, было достаточно оснований, ведь она подкреплялась пророчествами, предсказавшими явление праведника и описывавшими способ его явления. Древний иудейский народ был любимым достоянием Божьим, выведенным из Египта и признанным его уделом. Многочисленные великие и драгоценные обетования, дарованные избранному народу, служили надеждой и уверенностью для иудейского сообщества. Потому они так сильно были уверены в своем спасении. Никакой другой народ не заявлял, что руководствуется заповедями Божьими. Наш Спаситель сначала пришел к своему народу, но они его не приняли. Самодовольные и неверующие евреи ожидали, что их Спаситель и Царь придет в этот мир, облеченный в великолепии и силу, и заставит всех язычников подчиниться ему. Они не ожидали, что он претерпит унижение и страдания. Они не приняли кроткого и смиренного Иисуса и не признали его спасителем мира. Если бы он явился в славе и забрал власть у правителей вместо того, чтобы принять образ раба, они уверовали бы в него и поклонялись бы ему.